Так, вот такая вот разгрузка, то есть вот такой вот боекомплект. наколенники очки, америкосовские, одна только линза вот эта вот, остальных уже нету, я пораздарил. Футляр, бронекаска, две рации, одна кайну, другая Voyager, ножик, штык ножек америкосовский наручники ну короче вот такой вот комплект <как> всего лишь целый набор хоть бери иди потом в добровольческий батальон но ну, разгрузка вот такая вот пластины броня все как положено но только взад вот впереди это дело не цепляется жаль сюда вставляется где-то ножик не помню парик сюда наручники так два магазина от берета э, наши от макарова от т не подходит только береты от Калаша. Четыре боковые. Что тут у меня? А, сейчас. Смондочку. вот, Это боймат Макарова, но она сюда не подходит. Не знаю, она чуть-чуть больше. От берега подходит, от макара не подходит. В общем такая вот фигня. Ладно. Вот такая разрузка. Сюда вставляется ситуация. Блин, неудобно одной рукой, короче. Вот так вот. Одна там, одна здесь. Или у кого-то там. В общем так вот. Du, du hast, du hast mich.